Так называемый плоский список. Этот список формируется по мере создания проекта. Как вы знаете, каждый новый проект неизменно располагается в конце этого списка. Но у каждого проекта есть набор свойств, которые можно использовать для группировки. Какие это свойства? На панели инструментов есть кнопка управления группировкой видимостью. Вот список этих свойств. А теперь выясним, как установить эти свойства. Итак, создаю новый проект. Система предлагает заполнить поля наименования, шифр, что мы и сделаем. Обратите внимание, в заголовке есть поля с датами. Дата начала проекта, дата окончания проекта. Эти даты устанавливаются автоматически, но мы вольны установить те, которые нам требуются. В экране подписи укажу название организации заказчика. А теперь внимание. Открываю окно управления группировкой и поставлю флажок ГОД. Достаточно установить только флажок и на панели структуры все проекты будут сгруппированы по дате создания. Теперь поставлю флажок Заказчик. Проекты где заказчик не был указан автоматически располагаются в папке Неназначен. Можно поставить оба флажка. Год и заказчик, и структура проектов будет изменена автоматически. Как вы видите, критериев может быть значительно больше. Это поля Площадка, подразделение, источник финансирования, вид строительства. Эти критерии задаются в заголовке проекта. Возьмите себе за правило заполнять эти поля, при создании проекта, и это даст вам возможность содержательно группировать проекты и повысить качество вашей работы. От сделанной группировки можно легко отказаться, просто снять флажки в поле управления группировкой. В том же самом окне управления группировкой видимостью есть вкладка Видимость. С помощью этой вкладки мы можем ограничить число отображаемых проектов на экране монитора. Как правило, ранее созданные проекты висят мертвым грузом в начале списка, удалить их рука не поднимается, а вот скрыть их до поры до времени очень легко. Достаточно установить или снять флажки в этом списке. Краткое резюме. В главном окне системы можно группировать проекты по заданным критериям. Для того, чтобы этот инструмент работал эффективно, от сметчика требуется добрая воля заполнять соответствующие поля в заголовках проекта. Лучше всего это сделать в момент его создания. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.